Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 10 вариант из сборника Ященко Фипишного на 36 вариантов от 23 года Так, УГшного конечно же что у нас есть по условию первых заданий? А, ну да, я забыл, конечно же, представиться. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлесон. Как обычно, не забывайте про подписки, про лайки, рассказывайте друзьям о канале. Но это все вы знаете, если особенно не первый раз смотрите. А по условию задания у нас дан э, лист формата А нулевого, и он пилится дальше каждый раз на два. То есть, что нужно понимать? Вот у вас из одного А нулевого получается два А первых. Дальше А 1 пилится, соответственно, два А вторых и так далее и тому подобное. Важно знать, что длина, поделенная на два, предыдущего листа, равна ширине следующего. А длина следующего равна ширине предыдущего. Вот это очень важно понимать. Дальше. У нас даны листы от А3 по А6. То есть А3 самый большой, А6 самый маленький. Что тогда у нас здесь можно сделать. Ну, расставляем. Самая большая длина, 420, это А3. Следующий, это 297, соответственно, А4. Следующий, 210, это А5. И потом самый маленький, это А6. Соответственно, тут надо просто сейчас э, расставить номера, и у нас все с вами получится. То есть, 4, А3, дальше идет 2, получается, дальше идет 1, и дальше идет 3. Вот ответ на первое задание. Дальше. Сколько листов бумаги формата А6 из А2 получается? Ну, давайте просто попилим. То есть, из А2 получается 2 листа А3, из каждого А3 2 А4, то есть получается 4 А4. Дальше на 2 попилится 8 А5, и снова на 2 попилится получается 16 А6. Тоже достаточно легко решается. Далее, найдите длину большей стороны листа А1, ответ дайте в миллиметрах. Тут немножечко надо будет подумать, то есть как у нас получился А1, при том, что у нас дан А3, то есть, точнее А3. А3 получился из А2, А2 из А1, поэтому рисуем себе вот большой лист, это будет у нас А1. Мы его попилили, получили А2, еще раз попилили пополам, получили А3, вот здесь у нас А3. Потому что а 3 в принципе, дан. Это 420 на, соответственно, сколько там? На 297. И теперь нас спрашивают. А а первое это вот большой самый. Нас спрашивают большую сторону. Понятно, большая сторона. Это будет вот здесь еще 420. То есть всего она получается 840. То есть немножко порисовали и ответ сразу же получился. Далее, найдите площадь листа А4. Но опять, что надо знать? Мы можем, конечно, А4 вот, 210 на 297 умножить, это будет тоже правильный ответ. Только единственное, в миллиметрах, а там, по-моему, надо в сантиметрах, да, то есть не 210, а 21 на 29,7. Но можно немножко схитрить, у вас А0 один квадратный метр. Из А0 мы с вами получили 4 листа А4. Поэтому мы так и делаем. То есть 1 квадратный метр, в сантиметрах, правда, это 100 на 100. Мы делим на 4. Получается 10 тысяч делить на 4. И в данном случае, только прошу прошения, у нас не совсем так. У нас же 4 из А2 получилось. То есть мы заново сейчас распишем. То есть А0 дает 2 А1. 2А первых дают 4А вторых, потом 8А третьих и, соответственно, 16А четвертых. Да, я вот немножко поспешил, поэтому мы делить будем, конечно же, на 16, потому что 16 листов получается. Ну, 10 тысяч делить на 16 будет 625, то есть квадратных сантиметров у нас площадь. То есть 625 написали. Дальше, бумагу формата а 6 по 320 листов упаковали, 1 квадратный метр, то есть А нулевой весит 108 грамм. Надо узнать, сколько пачка А шестых весит. Но опять же сделаем небольшие пропорции. То есть у нас шестых получается, давайте допишем, 32 А пятых соответственно и 64 А шестых. То есть из А нулевого получается 64 листа А шестых. Поэтому мы спокойно расписываем, что 1 квадратный метр – это, соответственно, 64 листа А6. А вот x квадратных метров – это 320. То есть нам надо понять, сколько квадратных метров дает 320 А6. В таком случае x находится как мы 320 а умножаем на 1 и делим на 64, то есть вот это количество квадратных метров фактически в пачке нашей на 320 листов. При этом один квадратный метр весит 108 грамм, а вот это количество мы не знаем, давайте Y грамм напишем. Ну и опять для того, чтобы найти Y мы 320 деленное на 64 умножаем на 108, ну и фактически делим на 1, то есть деление можно сразу же отбрасывать что тут можно сделать? можно немножко сократить вот на 8 сокращаем, здесь остается 8, здесь 40 можно еще на 4, например, остается 2, здесь остается 10 еще раз на 2, 1 остается 5 ну а 5 на 108, в свою очередь, дает 540 грамм вот, в принципе, решение первых 5 заданий Дальше давайте посмотрим. Найдите значение выражения. Что нужно помнить? Когда мы в нечетную степень возводим отрицательное, оно остается отрицательным. А вот когда в четное, оно становится положительным. Поэтому у нас будет 0,7 умножить на минус 1000. Дальше. Минус 4 умножить просто на 100. И минус 63. Ну что получается? Минус 7000, минус 400 и минус... 63, соответственно, точнее не 7000, а минус 700. То есть будет минус 1163. Записали. Дальше. Одно из чисел у нас отмечено напрямую, надо узнать какое. Ну вот 13 седьмых отпадает, потому что это 1 целая с копейками, а у нас между 0,8 и 0,9. 8 седьмых тоже отпадает по той же причине, и это или 4 седьмых, или 6 седьмых. Ну вот 4 седьмых это очень близко к 0,5, потому что это 3,5 делить на 7. Поэтому даже методом исключения мы сразу можем сказать, что это 6 седьмых, и записать в ответ. Можно, конечно, 6 поделить на 7 там, и посчитать примерно, сколько это будет, то есть до сотых досчитать и не париться. Дальше, найдите значение выражения. Что тут нужно знать? Когда у вас идет произведение в степени хотя даже не надо, у нас везде пятерки, то они умножаются, то есть показатели степени, то есть двойка и тройка, будут складываться. То есть получится 5 в пятый. Но не забываем, что это все в 4 Снизу 5 в 1 на 5 в пятый, это будет 5 в шестой. Ну и оно еще в третьей. Дальше у вас идет степень в степени, то есть показатели степени будут перемножаться. То есть будет 5 в степени 5 на 4, 20, и 5 в степени 6 на 3, 18. При делении степеней показатели будут вычитаться. То есть 20 минус 18 это будет 2. Ну и в результате, конечно же, получается 25. Записали. Дальше решите уравнение. Это неполное квадратное уравнение решается вынесением х за скобки. То есть получается 2х плюс 7 равно 0. Произведение равно 0, когда хотя бы один из множителей равен 0. То есть либо х равен 0, либо 2х плюс 7 равно 0. В первом случае так и остается, то есть x равный нулю. Во втором случае мы семерку переносим, не забываем, что у нее знак поменяется. То есть будет 2x равно минус 7. И минус 7 поделим на 2, это минус 3,5. В ответ необходимо указать меньшее из корней, но ну, понятное дело, что это минус 3,5. Дальше, в каждой пятой банке есть приз, надо вероятность того найти, что Галя приз не найдет. Для этого необходимо количество банок, в которых нет приза. То есть, если у вас в одной из пяти есть приз, то в четырех из пяти нет. Поделить на количество. Все, то есть 0,8 будет ответом на данное задание. Одиннадцатое, надо установить соответствие. Опять, достаточно простое задание. Почему? У вас все разные графики, все разные функции. В первом случае это ветвь параболы, это значит корень из числа, ну вот корень из x у нас вот он. Второе это парабола, парабола это квадратичная функция задает, соответственно по третьим номером. Ну и линейная функция, то есть прямая это v, а линейная функция идет под номером 2 только. Получается 1, 3 и соответственно 2. В 12-м дана формула вычисления площади треугольника, и надо пользуясь формулой найти B. Но опять же, B мы выразим, как? B у вас делится на 4R, соответственно, S будет на 4R умножаться, то есть противоположное действие сделали. B у вас умножается на A и C, соответственно, здесь будет наоборот делиться. Ну и остается только подставить. То есть 30 на 4 на 6,5 делится это на 12 и на 13. Ну вот 4 на 6,5 это 13, до 13, то есть, соответственно, это 26. Делится на 12, на 13. 26, 13 сокращается, остается 2 и 1. 2 и 12 сокращается, остается 6 и 1. 36 сокращается, остается 5 и 1. То есть, 5 будет нашим ответом. Записали. В 13 надо указать неравенство, которое, решением которого является любое число. Ну вот, смотрите x квадрате число всегда не отрицательное, то есть либо 0, либо плюс. Если прибавить к нему 64, то мы получаем всегда положительное число. Поэтому вот второе не будет иметь решения. Почему? Вам говорят, что положительное число меньше либо равно 0. Такого быть не может. Поэтому сразу пишем 2 и... Да, подождите, нет, не пишем Перепутал с предыдущим вариантом, на автомате решил Нас спрашивают любое число Как раз мы пишем 3, почему? Потому что положительное число больше нуля всегда То есть какой бы вы x не подставили, вы всегда получите правильное неравенство Поэтому троечка будет, конечно же, ответом Дальше Известно, что на высоте 2205 метров давление 550 При подъеме на 10,5 уменьшается на 1 мм Надо на высоте... 1995 найти давление. Что мы узнаем для начала? Для начала узнаем, а насколько мы спустились. А спустились мы вот настолько. Если мы это число, насколько спустились, поделим на 10,5, мы узнаем, сколько раз на 1 мм у нас произошло изменение. То есть здесь получается сколько там? 210, на 10,5 это 20. То есть на 20 мм у нас произошло изменение. А так как мы спускались, то давление увеличилось. Соответственно, 550 мы увеличиваем на эти 20, получаем 570, что будет являться ответом на данное задание. Дальше. На гипотенузу опущена высота CH из прямого угла, надо найти ее. Высота в прямоугольном треугольнике, опущенная на гипотенузу, вычисляется как средняя геометрическая отрезка в гипотенузу. То есть умножили их и нашли корень. Получается 3 на 27. Это формула такая вот, корень из 81, 81 это 9. Что у нас дальше? Радиус окружности, вписанный в равносторонний треугольник, равен 4. Найдите высоту. Что нужно понимать? Радиус вписанной окружности лежит в точке пересечения бисектрис треугольника. Но у нас равносторонний треугольник, поэтому медианы, высоты и бисектрисы, соответственно, их точки пересечения, это одно и то же. У медиан есть свойство, что точкой пересечения они делятся в отношении 2 к 1. То есть вот этот отрезок относится к этому, как 2 к 1. То есть 2х и х. То есть радиус вписанной окружности х равен 4. Тогда понятно, что 2х будет в 2 раза больше 8. А вся наша высота это 8 до 4, то есть 12. Поэтому 12 записываем и смотрим дальше. Основание трапеции 7 и 13 найдите меньше из отрезков, на которые диагональ делит нашу среднюю линию. Что нужно понимать? Дело в том, что средняя линия делится на две средних линии для треугольников. То есть, вот ваш треугольник, и вот эта для него средняя линия. То есть, она будет равна половине от 7, то есть 3,5. Вот у вас второй треугольник, и в нем вот эта средняя линия. И она будет половина от 13, то есть 6,5. Нас просят найти меньшие из отрезков, то есть 3,5 это будет ответом. Дальше, у нас изображен параллелограмм, клетка 1 на 1, то есть умножать ничего не надо, то есть если было например, 2 на 2, то площадь клетки было бы 4, и, соответственно, результат, который мы получили, надо было на 4 умножить. Площадь параллелограммы находится как произведение стороны на проведенную к нему высоту. Высота в данном случае, она лежит за, получается, Параллограмма приведена к продолжению стороны. Она равна 4 клетки, сторона равна 1 клетке. Ни в коем случае вот так не посчитайте, вы именно сторону считаете. Соответственно, площадь это 4 умножить на 1, ну просто 4. Записали. В 19-м надо верное утверждение выбрать. Сумма углов равнобедренного треугольника 180, как и любого другого треугольника. Боковые стороны любой трапеции равны, нет, только равнобедренные. В центре вписанная описанная окружность равностороннего треугольника совпадает. У нас такое задание было, да, конечно, совпадают. Поэтому 1 и 3 это правильный ответ. Дальше решите уравнение. У нас здесь идет сумма двух квадратов. Число в квадрате всегда неотрицательное, То есть либо 0, либо плюс. Поэтому сумма двух неотрицательных равна нулю тогда и только тогда, когда каждое из них равно нулю. То есть если одно из них будет больше нуля, сумма уже не получится. Нулевая. То есть мы записываем каждое равное нулю под системой. Система подразумевает, что одновременно они должны быть равны нулю. Первое квадратное уравнение можете решить через дискриминант. Можете по Виета. По Виета сумма корней минус один, произведение минус шесть. Соответственно, корни у нас получается минус 3 и 2, то есть х равно минус 3, х равно 2. Здесь идет знак совокупности, то есть это корни одного уравнения. Во втором уравнении девятку перенесли, получается х в квадрате равно 9, то есть х равен плюс-минус корень из 9, это плюс-минус 3. Ну и смотрим, какое число есть и там, и там. А и там, и там у нас есть минус 3, поэтому минус 3 пойдет в ответ. Дальше. Первые 105 километров автомобиль проехал со скоростью 35, следующие 120 со скоростью 60, и потом 500 со скоростью 100. Надо найти среднюю скорость. Давайте найдем первое время, то есть он проехал 105 километров со скоростью 35. То есть он потратил на это три часа. Найдем второе время. Он проехал 120 километров со скоростью 60 километров в час. То есть он потратил 2 часа. Найдем третье время. Он проехал 500 километров со скоростью 100 километров в час. То есть потратил 5 часов. Чтобы найти среднюю скорость, надо все пройденное расстояние, а пройденное расстояние у нас 105, 120 и 500, поделить на все потраченное время. То есть 3 часа, 2 часа до 5 часов. Ну что у нас тут получается? Получается... 725, насколько я вижу, делить на 10. То есть это будет 72,5 километра в час составляла средняя скорость нашего автомобиля. Хорошо. Следующее. Постройте график функции. Что тут у нас? Если подмодульное выражение, то есть все, что находится под модулем, а в данном случае под модулем у нас просто х, больше либо равно нулю, то модуль раскрывается, не меняя знаки. То есть он как x и раскроется. x умножить на x, это будет x в квадрате, плюс x минус 5x, это минус 4x. Если под модульное меньше нуля, модуль раскрывается, у меня в знаке на противоположные, то есть будет x умножить уже на минус x. Ну а дальше минус x минус 5x, это минус 6x. Находим вершину параболы в каждом случае. Апсесс вершины параболы находится как минус b делить на 2a, b это коэффициент при х, то есть в данном случае минус 4, а это коэффициент при х квадрате, в данном случае единица, то есть минус 4 на минус 2 дает нам двоечку, и эту двоечку мы подставляем в параболу, то есть будет 2 в квадрате минус 4 на 2, это минус 4. Аналогичную операцию проводим во втором случае, то есть будет минус минус 6 на 2 на минус 1, то есть получается минус 3. Минус 3 подставляем уже во вторую параболу, Минус 3 в квадрате это 9. Еще один минус, который перед квадратом стоит, минус 9. Минус 6 на минус 3, 18. Ну и минус 9 плюс 18, соответственно, 9. То есть нам понадобится достаточно большая ось. То есть вот здесь 9, потом будет 7, 5, 3, соответственно, 1 и 0. Вот здесь будет 0. А еще надо минус 4, то есть 2 с минусом и получается минус 4 вот такая же она выходит у нас ну, достаточно действительно большая но по-другому мы ее не сможем построить x y вершина первой параболы 2 минус 4 вообще-то стандартная парабола поэтому я могу сразу расставлять точки кто не знает поставьте таблицу себе то есть вот у вас есть, например, троечка, подставьте тройку, не забывайте, что вы верхнюю подставляете, посчитайте. Подставьте четверку, посчитайте. Там поставьте потом пятерку. Посчитайте, сколько это будет, то есть сколько это будет, там 1, 2, 3, 4, 5 должно получиться. Можете подставить дальше, то есть это уже не суть важно. Главное, когда вы будете строить параболу, стройте ее по х до нуля. То есть вот она у вас пошла, и она вот здесь остановится. То есть у нас с вами условие, что х больше либо равен нулю. Поэтому только вот здесь, на этой полуоси, строится парабола. Второе то же самое. У вас минус 3 и 9 вершинка. Соответственно, подставьте минус 2, получите значение. Подставьте минус 1, получите значение. Ну и подставьте 0, тоже получите значение. То есть в данном случае парабола пойдет вот таким вот макаром. Только опять же, не забывайте, что вы уже вот сюда подставляете. Вот так вот. Опять же, на нуле она останавливается, потому что у вас условие, что x меньше нуля, поэтому она чертится вот здесь, то есть там, где x меньше нуля. Вот конечный график. При этом нас спрашивают, про каких значениях m имеет ровно две общие точки, прямая y равно m. Что такое прямая y равно m? Это прямая параллельная оси ox, проходящая через ординату m, то есть через координату y. Две будет точки когда иметь, когда она пройдет вот здесь через вершину, то есть две точки пересечения, и вот здесь через вершину. То есть в данном случае это y равно 9, то есть m равно 9 и y равно минус 4. А во всех остальных она будет либо одну точку пересечения иметь, либо 3. Поэтому в ответ мы запишем минус 4. 9. И посмотрим следующее задание. Точка H является основанием высоты BH, проведенной из вершины прямого угла B прямоугольного треугольника ABC. Окружность с диаметром BH пересекает стороны AB и CB в точках P и K. Найдите BH, если PK 15. Ну вот мы нарисовали треугольник прямоугольный. Вот провели высоту. Это у нас BH. Вот мы нарисовали окружность. Вот так вот она пусть выглядит. Так, раз, два, три. Вот здесь P, вот здесь К. Провели ПК. Что тут нужно знать? Дело в том, что угол B для окружности является вписанным. Раз он вписанный и при этом он 90 градусов, то он опирается однозначно на диаметр. То есть ПК в данном случае диаметр. При этом uh, у нас BH. Тоже диаметр, то есть ПК и BH будут одинаковые. А по условию ПК 15. Вот все решение и все доказательства для 23-го. 24-я точка N середины боковой стороны CD трапеции ABCD, NA и NB равны. Докажите, что угол BAD прямой. Давайте нарисуем трапецию. В данном случае нарисуем не прямоугольную, а какую-нибудь рандомную. Чтобы потом не сказали, вот это ты нарисовал прямоугольную, и из-за этого у тебя так получилось. Так, середина CD это точка N. Обозначаем, что это середина сразу же. NA и NB равны, то есть вот мы провели NA, вот мы провели NB. Они тоже между собой равны. Что мы будем сделать? Мы сделаем для начала дополнительное построение. Мы проведем N на какой-нибудь NK, например, вот так вот. Под прямым углом. То есть мы дополнительное построение делаем, что НК перпендикулярно AB. В таком случае мы провели высоту в прямоугольном треугольнике. Высоту, о, прямоугольном, простите, в равнобедренном треугольнике АБН. А высота в равнобедренном треугольнике, приведенная к основаниям, является бисектрисой и медианой одновременно. Значит, точка К является серединой AB. Но в таком случае что у нас выходит? У нас выходит, что НК проходит через две середины боковых сторон. То есть НК является средней линией. То есть средняя линия трапеции А, в, с, Д. А средняя линия трапеции она обязательно параллельна основаниям. То есть Б, ну и соответственно параллельно А, Д. Но у нас с вами получилось что? Мы сразу строили, что НК перпендикулярно АВ мы так построили, но а раз одна из параллельных прямых параллельно, ну, перпендикулярно какой-то прямой, то есть вот НК перпендикулярно АВ, то и остальные будут также перпендикулярны, то есть и БС будет перпендикулярно АВ и АД будет перпендикулярно АВ, Ну а в таком случае угол БАД, раз перпендикулярно, он соответственно прямой. Вот в принципе все доказательство. Дальше. Середина М стороны АД выпуклого четырехугольника. АВСД равно удалена от всех его вершин. Найдите АД, если ВС равно углы ВС. Четырехугольника 110 и 100. Что нам понадобится? Нам понадобится в данном случае окружность. Для чему окружность? Дело в том, что вам говорят, что точка равно удалена от четырех других точек. Значит, эти четыре других точек лежат однозначно, точки точнее, на окружности, причем раз это середина, то это центр окружности, лежащий на диаметре, то есть вот нарисовали какой-нибудь э, четырехугольник, вот, таким вот макаром, который вписан в окружность, то есть так можно прямо записать ход рассуждения, то есть при этом АД будет являться диаметром, так вот, как раз она равноударена, то есть вот это все радиус для нашей окружности. А раз четырехугольник ABCD вписан в окружность, то сумма противоположных углов 120 градусов. То Мы можем сказать, что угол B плюс угол D, так же как угол А плюс угол C, они в сумме 180. Это свойство вписанного четырехугольника. Поэтому если здесь 110 градусов, то мы сразу можем найти угол D. Это 180 минус 10, 70. Если здесь 100 градусов, то мы можем сразу найти угол А. Это, соответственно, 180 минус 180. С другой стороны, у нас треугольники АБМ, БМС, СМД, они равнобедренные. То есть угол АБМ он будет равен углу А и составлять 80 градусов. В таком случае мы сразу можем найти угол МБС. Для этого достаточно из угла COB, то есть 110 градусов, вычесть угол ABM. То есть 110 минус 80, в данном случае 30. Мы можем также найти угол МЦД в равнобедренном треугольнике МЦД. Он будет равен углу D и составлять 70 градусов. Следовательно, находим сразу угол МЦБ. Для этого из угла C 100 мы вычитаем, соответственно, МЦД, то есть 70, и получаем 30. В таком случае мы можем посмотреть на треугольник BMC. Сумма углов треугольники 180, поэтому угол BMC будет вычисляться как 180 минус дважды по 30 градусов, то есть 120 градусов. Спокойненько. Дальше что делаем? Здесь x здесь х. И расписываем теорему косинусов. Она у нас выглядит каким макаром? Что сумма квадратов двух сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними, а косинус 120 градусов, это табличное значение, это минус 1 вторая. Если не проходили, ничего страшного, скоро пройдете. Это в третьей четверти, там, в середине, по-моему, проходится. И равна квадрату третьей стороны, то есть она еще называется расширенной теоремой Пифагора. Вот Терем Пифагора, вот это равно нулю, потому что косинус 90 — ноль. Ну и все, что у нас получается. Получается 3х в квадрате — это 14 в квадрате. Значит, х в квадрате равен 14 в квадрате делить на 3. Значит, х равен корень из этого числа, то есть 14 на корень из 3. То есть радиус есть, ну а тогда диаметр АД в два раза больше. То есть, 28 делить на корень из трех. Вот, в принципе, все решение для данного задания и для данного варианта. Если вы досмотрели, я рад, особенно дать сюда. Не забывайте про подписку, про лайки, рассказывайте друзьям о канале, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а на этом все. До новых встреч, дорогие друзья!